Всем привет! Вы на канале Флористика в деталях И сегодня я буду делать каркас с использованием хвоща Подписывайтесь на мой канал